Всем привет, с вами Кэт. Сейчас как новости не откроешь, так просто за голову хватаешься, хочется собрать вещи и уехать жить на Луну. Предлагаю сегодня отвлечься от всей той жести, что творится в мире и поговорить о прекрасном. О главном, о любви, конечно. Будем разбирать лексику отношений. Поехали! Чтобы отношения случились, сначала надо хотя бы позвать человека на свидание И здесь пригодится фраза To ask somebody out Спросить кого-то, хотят ли они пойти с вами на свидание I really like Misha Shall I ask him out? Мне очень нравится Миша, может позвать его на свидание? Спрашиваю я и думаю про себя, пожалуй, позову To chat somebody up болтать с кем-то с целью флирта я вчера флиртовала с одним симпатигой даже умудрилась взять его номер телефона to hit On somebody. Очень похоже по значению на chat somebody up, но вот hit on somebody здесь уже более явные знаки внимания оказываются. Да, немножко так за руку подержала, дотронулась, да, за локоть взялась. Как-то так вот, ну да, уже руки вход пошли, чтобы еще сильнее показать свою заинтересованность. Do you remember that weirdo from last night? He Помнишь того? Чудака вчера вечером, он еще заигрывал со мной, когда я стояла у бара Все эти фразы, они близки по значению, это про то, что вы с кем-то встречаетесь Например How long have you been going out with him? Как долго вы уже встречаетесь? You want to date someone who sees your potential and stimulates your growth ты, конечно же, хочешь встречаться с кем-то, кто видит твой потенциал и стимулирует твое развитие. Do you know if he's at the А ты не знаешь, он сейчас с кем-нибудь встречается? To lead somebody on. Вводить кого-то в заблуждение, делать вид, что человек вам нравится, чтобы преследовать какие-то свои цели. She was leading me on when she accepted my In fact. She was only trying to make her ex jealous. Она водила меня за нос, когда приняла мое предложение. На самом деле, она просто пыталась заставить своего бывшего ревновать. Ну, какова чертовка? Make out with somebody. Страстно целоваться, обниматься с кем-то. We Мы целовались и обжимались на диване, когда вошли мои родители. Парам, парам, пам. To stand somebody up. Не прийти на встречу или на свидание. Чаще используется, кстати, в пассивной форме to get stood up. Как, например, вот тут в друзьях, когда Рос пришел на свидание, а девушка нет. down. Отказать кому то сказать нет в ответ на какое-то предложение или чувство. He offered her a trip to New York, but She him down. Он предложил ей путешествие в Нью-Йорк, но она ему отказала. Ух, uh, хорошее выражение: to drool over somebody. Пускать слюни, глядя на кого-то. My best friend and I sat by the swimming pool, over all the young men. Мы с лучшей подругой сидели у бассейна и пускали слюни на всех молодых красавчиков, которые там были. Чувствуй угол сам о сам это смотреть с вожделением на кого-то да или на что-то а before my мил even right я с вожделением смотрела на десертное меню еще до того как мне принесли основную еду crash он сам бо тихо сохнуть по кому-то crash он new говоришь ты своему однокласснику на вечере встреч я по тебе сохла многие годы ой одна из моих любимых выражений To get laid. Как видите, это пассивная конструкция. Быть уложенным, если дословно. Но вообще мы эту фразу не так переводим. Переводим мы ее как заняться сексом. Причем тут не важно с кем, поэтому не указана персона, да, тут важен сам факт. He just wants to get laid. Nothing more. Да он просто хочет с кем-то переспать и больше ничего. Видите, да, не указывается с кем-то, это вообще не важно. To make advances at somebody. Подкатывать кому-то. He was fired after he started making advances at his manager's wife. Его уволи после того, как он начал подкатывать к жене своего менеджера. Mm -mm -mm. Don't shit where you eat. Не буду переводить, сами переведете. To make eyes at somebody. Строить глазки. Some girl was making eyes at you last night. Какая-то девушка вчера весь вечер строила тебе глазки. To play. Hard to get. Притворяться недоступным. А, ой, простите. А я не знала, что мне надо было играть в неприступность. Я вот как-то сразу. A wingman. Это вообще второй пилот. Там Штурман какая-то такая история. Но на сленге это тот, кто помогает другу или подруге познакомиться с кем-то. Если это девушка может быть a wing woman. То есть вы пришли в бар, и человек для тебя. Uh, тебя представляют кому-то или как-то делать так, чтобы тебе было проще познакомиться Он скучал по тому времени, когда они помогали друг другу знакомиться с девушкой a womanizer, бабник. He had a reputation as a family man Was actually a serial womanizer. У него была репутация семейного человека, как это бывает. Но на самом деле он был серийным бабником. Ну и немного бейсбольной терминологии, которая часто используется в американских ром-комах Вы наверняка слышали ⁇ First Base, Second Base, and Third Base ⁇ Первая, вторая, третья база ⁇ это про стадии физического сближения. Первая стадия ⁇ First Base ⁇ это вы поцеловались. Second base, вот пошли руки, но пока все находится еще выше пояса Третья стадия, third base, это руки и может быть даже ваше лицо, простите Господи Опускается ниже пояса А вот to hit a home run, это вот уже полноценный акт любви Давайте назовем так To be out of one's league Быть не в чьей-то лиге, то есть не дотягивать до объекта симпатии He was so good-looking and so popular that I felt he was out of my league он был таким красавчиком пользовался такой популярностью, что я чувствовала, ну куда уж мне там. To take one for the team – очень смешное выражение. Это пожертвовать собой ради успеха команды, взять на себя удар, сделать что-то, чтобы другим не пришлось. Вот в любовном контексте это обычно, когда есть группа, например, парней, и кто-то из них должен take one for the team, то есть должен уйти домой с самой непривлекательной девушкой или если это группа девушек с самым непривлекательным парнем чтобы другие как-то хорошо тоже провели время с другими участниками этой группы if но если кто-то должен это сделать так уж и я возьму удар на себя с радостью но еще немного выражений Love at first sight. Любовь с первого взгляда. One night stand. Это разовый секс без намерения продолжать отношения. Single and ready to mingle Это устойчивое выражение Я свободна и открыта для общения И еще одно слово-сочетание to be a deal breaker. Это вас могут спросить на свидании Или вы можете спросить человека, с которым вы находитесь на свидании Что для него является deal breaker Это то, что для тебя неприемлемо То, с чем ты не сможешь смириться И вот этот deal breaker Он исключит возможность создания отношений с этим человеком да? Not wanting to have kids is a deal breaker то есть я никогда не вступлю в отношения с кем-то, кто не хочет детей. Not wanting to have kids is a deal breaker. Yellow teeth is a deal breaker. A stupid sense of humor is a deal breaker. Being stupid is a deal breaker. И так далее. Ну что ж, мне кажется, вы теперь готовы говорить об отношениях во всех их проявлениях, вариациях. На сегодня это все. Учите английский с Puzzle English.